Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Я рад вас приветствовать на нашем мастер-классе, как заработать во время кризиса 2020 года. Что значит возможности и когда ну, то есть вообще сегодня о чем я хочу поговорить, в том числе о понятии кризисов, понимании финансистов. И в кризис на самом деле происходит ситуация, когда люди самостоятельно, да, то есть э, с желанием или без желания, в большинстве своем без желания, расстаются со своими активами, создающими долгосрочную прибавочную стоимость, с дисконтами в 50 процентов, 70 процентов, 90 процентов, да, то есть вот мы видим, как, допустим, вчера была беспрецедентная мера 20 апреля, да, то есть все там средства массовой информации об этом написали, да, что поставочные фьючерсы на нефть продавались на бирже с минус там 30, минус 40 долларов. Это значило что вы могли забрать э, э, бочку нефти себе и, соответственно, вам за это еще бы доплатили. Когда говорим о возможностях, э, с одной стороны, возможности, с другой стороны, очень серьезные опасности представляют себя кризисные ситуации, кризисные явления. Давайте вот именно об этом поговорим. есть очень много информационного шума, да, то есть, опять же, смотрите, у нас еще позавчера, еще неделю назад, ну, как бы говорили о нефти, да, что это вроде бы как бы не очень хорошо, но тем не менее, тем не менее, да, то мы наблюдали, что ключевым вопросом была ситуация с коронавирусом. Сейчас у нас, если посмотреть социальные... СМИ, да, то есть что пишут финансовые советники, финансисты, экономисты, все заговорили, да, Вадим Горлов заговорили о беспрецедентном падении цен на нефть, и это является ключевым, и это периодически происходит, то есть фокус внимания толпы, он постоянно куда-то смещается, и я хочу, чтобы ваш ну, то есть, по итогам нашего сегодняшнего мастер-класса, у вас были вещи, да, у вас были ориентиры, на что действительно стоит смотреть, что действительно является ключевым, на что действительно нужно обращать внимание. Сейчас мы очень близки, мы постараемся на это посмотреть, что мы очень близки к окончанию долгосрочного кредитного цикла, пока понятие неизвестное, но тем не менее мы сегодня это разберем. И представьте себе, если мы понимаем, что у нас заканчивается долгосрочный кредитный цикл, и период долгосрочного кредитного цикла составляет 75-100 лет, друзья, то это шанс не раз в 10 лет. Шанс, который предоставляют в ближайшее время рынки, это шанс, который выпадает раз в 100 лет. То есть нужно понимать, что этим шансом не воспользоваться, да, если вы не воспользуетесь, то вероятность того, что такой же точно шанс будет даже у ваших детей, очень очень низка. Есть фаза роста, то есть можно выделить, да, можно выделить фазу роста и можно выделить фазу падения. Соответственно, вся мировая система, она устроена по принципу вот кредитного цикла, да, вот это вот большой кредитный цикл, это маленький кредитный цикл. Малый кредитный цикл составляет 5-10 лет, большой кредитный цикл составляет 75-100 лет. Рост у нас осуществляется в период, когда низкая инфляция и дешевые деньги. Дешевые деньги неизбежно приводят к тому, что разгоняется инфляция. Деньги становятся дорогими, начинается спад до тех пор, пока деньги не становятся дешевыми. Как только деньги снова стали дешевыми после упавшей инфляции, начинается новая фаза роста. Соответственно, все, что сейчас дальше я буду говорить, мы понимаем, что вы можете читать и смотреть на коронавирус, вы можете читать и смотреть на цены на нефть, вы можете читать и смотреть на то, что делает правительство США, правительство Европы, правительство России или другие любые правительства. А, ребят, все, что делает правительство, да, я здесь большой адепт Карла Маркса и абсолютно согласен с ним, что... Политика – это надстройка над экономическим бальсом. Когда жрать нечего, и у людей покупательская активность снижается, люди считают себя бедными, это приводит к тому, что меняется власть. И власть, она меняется или посредством революции, или начинается война. А, ну, страшилки рассказывать не хочу, просто хочу признать, что если мы живем в экономике, в которой присутствует кредит, нужно быть готовым и понимающим одну простую вещь, что в такой экономике всегда будут волны. Давайте посмотрим на индикатор тупых денег, как действует толпа. И вот, что мне хочется показать: мне хочется показать, что в период, когда рынки, да, то есть, вот таким ну, овальчиками, да, то есть обозначен период, конец 18-го, начала 2019 года, когда американский рынок упал на 25%, соответственно, толпа в этот период времени больше всего продавала, да, то есть были очень такие очень медвежьи настроения. И, соответственно, люди. Дел... Ну, то есть поступали классически, да, то есть наибольший объем продаж пришелся в период, когда активы стоили дешевле всего. И сейчас мы тоже это наблюдаем, да? то есть рынок достиг дна, абсолютный размер продаж, который мы наблюдаем с тупыми деньгами, то есть на этих уровнях толпа продает больше всего. Когда Рокфеллеры спросили, да, то есть, как заработать денег, говорят, ребят, сложного ничего нет, покупайте дешево, продавайте дорого. Но вот то, о чем я хочу сказать: если у вас нет специализированного образования, если ваши родители, да, как я не знаю, там 40% богатых людей в Америке, не вкладывали в пять раз больше денег в ваше собственное образование, в том числе экономическое, то в этом случае вы находитесь в зоне риска. Да? То есть, если у вас есть активы, это, ну, то есть в Америке большая часть активов сконцентрирована. На фондовом рынке да, в России большая часть активов сконцентрирована в недвижимости. И если мы понимаем, что придет глобальная рецессия, да, это неизбежно отразится на стоимости активов. И что называется в Англии, когда цены на недвижимость достигнут минимальных значений, я ожидаю, что там падение может быть и 30-40% процентов дополнительно, то в этом случае придется пик продаж. Да, то есть большая часть людей, которые не знают того, чего узнаете сегодня вы, по итогам сегодняшнего мастер-класса. Вот большая часть людей в этот период будет продавать. В чем ситуация? И вообще у меня была эта гипотеза, я остаюсь сторонником этой гипотезы. То есть, есть толпа безумства, есть очень, ну, как очень... Есть состоятельные лица, да, то есть у которых капитал там от 1 миллиона долларов. Люди, которые обладают капиталом от 1 миллиона долларов, опять-таки они вкладывали, они стали такими, да, или их родители такими сделали, или они получили хорошее образование на высокооплачиваемой работе, у них хорошие дорогие финансовые консультанты есть. И, соответственно, они вот это вот все понимают. Да, и они прекрасно понимают, что когда мы говорим о э -э том, что экономика основанная на кредите, она циклична, да, то есть и краткосрочный кредитный цикл занимает где-то 5-10 лет то все эти люди, да, начиная с 2017 -го, 18 -го года, они, соответственно, все это понимали и осознавали. Они прекрасно понимали, что дешевые деньги, что разбрасывание денег с вертолета неизбежно приведет к инфляции. Они понимали, что высокая инфляция неизбежно приведет к тому, что цены на активы будут снижаться. И поэтому, вот я не говорю сейчас о, даже о среднем классе, то есть я говорю больше, ну то есть более... Более богатые люди, да, они все это прекрасно понимали осознавали. И если посмотреть статистику, с 2017-2018 года, да даже на индекс умных денег, если посмотреть, они фактически на фондовом рынке не находились. да, То есть аллокация активов на акции американских компаний и, в принципе, на акции, она была снижена. И в основном люди находились в золоте, люди находились в облигациях, люди находились в американских облигациях. И очень важно, соответственно, чтобы именно эти люди, именно эти люди, да, нарисовать им такую вещь, сделать им такой классный существенный дисконт, чтобы они именно эти люди начали покупать. Потому что эти люди понимали, что... Допустим, покупать, если покупать американские компании в начале 2020 года, ты должен смириться с тем, что доходность дивидендная у тебя не превысит там полутора процентов или одного из процентов, а инфляция уже тогда занимала, уже наконец 2019 года инфляция разгонялась до 2,5%. А дивиденды только 1,7, то есть тебе дивиденды не покрывают даже инфляцию. Если ты рассчитываешь на рост стоимости компании, да, то есть э, какие-то компании роста покупаешь, то многие компании торговались, ну то есть в среднем американский рынок торговался с коэффициентом, с коэффициентом цена прибыли где-то 23. То есть это ты соглашаешься, что если ты вкладываешь 100 долларов, ты соглашаешься с тем, что при инфляции 2,5 доллара, то есть у тебя инфляция за год съест от 100 долларов 2,5 доллара твоего капитала. 100 долларов, размещенных на рынке ценных бумаг, у тебя, соответственно, будут приносить дивидендов 1,7 доллара, и твоя инвестиция будет окупаться 23 года. То есть, если ты в возрасте 45-50 лет, то в этом случае ты должен понимать, что твои инвестиции окупятся там, уже не при твоей жизни. Естественно, эти люди умные, да? они понимают… Они читают рейд, далее, они читают Wall Street Journal, да, другой вопрос, что они фильтруют всю эту информацию. И для них является ключевым инфляция, стоимость денег, они все это видят. Ребят, теперь и вы такими являетесь, я вас поздравляю. И это очень круто. И поэтому эти люди, они, соответственно, на рынок не заходили. Да. Я еще в начале 2020 года заявлял о том, что мы должны получить в 2020 году события, которые одновременно характеризуются тремя... Тремя параметрами. То есть, параметр номер один, оно неожиданное и страшное. или оно неожиданное, второе, оно страшное. Третье, оно должно управляться в ручном режиме. Для чего такое событие нужно? Ну, по сути, это некий такой черный лебедь, да, для того, чтобы обрушить. Если, если наступает неожиданное и страшное событие, все начинают продавать, да, то есть акции начинают падать, активы начинают снижаться, и в этом случае врубается алчность. Да, то есть если у вас рынок упал на 45%, но ну, нужно быть и получается при прочих равных условиях, если у вас цена актива упала на 50%, а показатель дивидендной доходности составлял, допустим, 1,7% и срок окупаемости составлял 23 года, то когда у вас цена этого актива падает в два раза, то у вас дивидендная доходность вырастает до 3,4%, 3,4% дивидендная доходность. И у вас срок окупаемости инвестиций уменьшается с 23 лет до 12, 12,5%. Не насчитал 12, 11,5%. То есть, за 11 лет купить свои вложения – это хорошо. Ну, то есть, это средняя норма, которую давал американский рынок ценных блоков. Получать дивидендную доходность в 3-4% вместо 1,7% – это тоже хорошо. Это перекрывает инфляцию, которая сейчас составляет 2-2,5%. То есть, эта цена становится вкусной. То есть, разумному инвестору, состоятельному инвестору она становится вкусной. И поэтому, если посмотреть, что мы по факту наблюдаем, да, смотрите, какое ответственное падение. Почему? На чем оно произошло? У нас произошло не одно событие, которое характеризуется этими тремя параметрами. Неожиданный коронавирус, неожиданный, страшный, да пипец какой страшный, на карантин на всех посадили. Управляемый, ну, ребят, если ВОЗ у нас сейчас просто изменит тенденцию, аналитическую, да, то есть вот просто официальные цифры от Всемирной организации здравоохранения опубликуются, что у нас экспонента в числе зараженных людей, да, экспонента превратилась в линейную функцию, управляем, или изобрели вакцину, которая положил, показала положительные результаты и мы и очень близки к ее реализации, повсеместной вакцинации всех подряд. сработала, Сработало. Сработало. Второй момент, это, конечно же, Димаш России на сделке с ОПЕК, да, когда Россия разворачивается на 180 градусов, говорит, а не будем мы сокращать добычу на 300 тысяч барлей в день. Опять, приводим параметры. Неожиданные события? Неожиданные. Ну, блин, э, ожидать, что человек сам себе будет в ногу стрелять, да, ну, это как бы неожиданно, что человек в себе в ногу выстреливает. А, страшные события? В принципе, страшно. То есть, у вас накладывается это еще на коронавирус, спрос и так падает на них, да, а тут, получается, ты отказываешься от сокращения для стабилизации цен. Страшно? Страшно. Управляемое ли это событие? Ребята, ну у нас месяца не прошло, все вернулись за стол переговоров, и Россия уже сократила не на 300 тысяч баррелей в сутки объем своей добычи, а на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Что мы наблюдаем? Да? То есть... Если вы читали книгу «Второй шанс» Роберта Киосаки, то есть он про это пишет, да, то есть последний шанс, второй шанс, то есть то, что будем наблюдать там в 2018-2020 году, то есть денег будут лишаться самые богатые люди, самые богатые американцы, у которых очень много активов находится именно на фондовом рынке. Изменилась ли у нас ситуация с коронавирусом? Нет, не изменилась. Изменилась ли у нас ситуация с нефтью? Тоже не изменилась. Нефть же у нас еще больше упала, да, но при этом всем рынки, блин, рынки на половину выросли. Потому что эти ребята вошли. И честно скажу, ребят, даже я вошел. Другой вопрос, что не на все деньги. Что происходит? Январь 2020 года. Первая реакция. Как действует монетарная власть? Америка падает в процентный став. В максимальных значениях мая 2019 года падение составило с 2,5% до 0%. 2-2,5%. В январе месяце опускают процентную ставку до нуля. И не просто понижают процентную ставку. Да? То есть, опять что что делают? Да? Делают просто деньги дешевыми. И если мы говорили о том, что стоимость обслуживания кредита, допустим, правительством Соединенных Штатов Америки своего долга составляет порядка 400 500 миллиардов долларов в год. Сейчас вот Америке платить 400-450 миллиардов долларов в год за обслуживание кредита не надо, потому что ФРС придет и Treasury скупит. А вот, ребят, что с ликвидностью. 2,1 триллион долларов просто свеженьких, вновь напечатанных денег. И самое главное, на что эти деньги обмениваются в фантике? Что у нас получилось? Что такое 2 триллиона долларов за месяц? Ребят, 2 триллиона долларов, 2,1 триллиона долларов за месяц, ну, там, за 5-6 недель. Фазу, самого, самую острую фазу экономического кризиса 2008 года за 3 месяца было предоставлено 1,3 триллиона. За 3 месяца. В самую острую фазу кризиса 2008 года с ФРС было предоставлено ликвидности наряду с снижением процентной ставки до нуля, было предоставлено всего лишь 1,3 триллиона долларов. И опять оно было растянуто хотя бы на три месяца. Это первая программа КУЕ, да? то есть в острую фазу кризиса надо было спасать экономику, потому что низкая процентная ставка не сработала. То есть когда экономика заползла в рецессию, это вот... Ну, вот серый такой столбец, да, это столбик, где фаза рецессии в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, почему здесь начали давать деньги, печатать, да, потому что вот здесь вот была снижена процентная ставка до нуля, когда в рецессии находилась, и экономика не заработала, да, то есть вот этот вот маховик, он настолько большой, да, то есть объем долгов такой громадный и задолженность столь высокая, что даже опустив процентную ставку до нуля, Маховик не провернуть было. И, соответственно, нужно было дать импульс, пускач. А, и вот таким пускачем стало ли предоставление ликвидности 1,3 триллиона долларов. Инфляция была на низком уровне. Экономика справилась с первичными признаками рецессиями. Вышла из рецессии, но не перешла в фазу роста. Потребовалась программа QE2. Вторая программа, второй раунд количественного смягчения. Второй этап печатного станка. То есть еще 1 триллион долларов были напечатаны, но уже в более таком растянутом промежутке времени. Соответственно, с середины 2009 года по середину 2010 года. Да, то есть, два года длилась программа количества QE2. Да, то есть, второй этап работы печатного станка в Америке длился два года. QE3 да, – предоставление ликвидности в размере 2 триллионов долларов. Это было, соответственно, в... С начала 2013 года по 2015 год, тоже продолжительностью 2 года. А здесь ответ к 3 он был обусловлен тем, что европейский Центробанк, спасая европейские банки, спасая от возможного дефолта, и с 2015 года вот было, ну, то есть был некий такой штиль. И вот этот вот завал, если опять мы смотрим, вот смотрите, вот оно, начало 2018 года, и они... Понимали, да, что инфляция разгоняется, что следующий кризис неизбежен, что э, поддержку экономики все равно придется оказывать. Да. Опять-таки, э, процентная ставка начала расти с нуля, да, до 2,5% они выросли. Почему они это делали? Да, потому что ФРС понимает, что экономика тоже циклична, что инфляция все равно разгонится. И что кризис все равно наступит. И когда кризис наступит, у тебя, во-первых, должна быть высокая процентная ставка, от которой ты будешь падать снова в ноль. И в данном случае ставка в 2,5%, она не такая высокая, что отпустив ее с 2,5% до нуля, заработает экономика. Тебе нужно поднять ее хотя бы до 3,5-5%. Потому что вот снижение сразу ставки на 5% до нуля – это круто, да, экономика взбодрится. А если ты с 2,5% упадешь, то да ничего тебе не поможет. Да, в 2008 году не помогло, с 5,5% до нуля упали. Не помогло. И поэтому они же это понимали. И весь 2018 год он и прошел-то с позиции монетарных властей. Он предельно правильно прошел, он прошел по учебникам, по книгам, делали все логично, да? стоимость денег увеличивали, потому что росла инфляция, активы на балансе сокращали, потому что тебе нужно расчистить баланс, освободить его меньше сделать, потому что ты все равно вынужден будешь поддерживать экономику путем печатания денег в будущем. И напечатать надо будет как минимум в 3-4 раза больше, чем ты за предыдущие три года напечатал. Потому что у тебя размер кредита нигде не уменьшился. Он везде только вырос за эти 12 лет. И проблема то никуда не решились и никуда не ушли. Сейчас влили ликвидности, ну, то есть 2 триллиона долларов. Как вы думаете, куда это все денется? Смотрите, то есть 2 триллиона долларов – это только то, что напечатали просто свежие деньги. Еще плюс 2 триллиона долларов – это то, что предоставило правительство Соединенных Штатов Америки в качестве поддержки Населению, да, то есть которые, которые оказывают непосредственно. Мало того, Федеральная резервная система заявила, что они еще будут выкупать не только надежные облигации и, и облигации обеспеченной ипотекой, они будут выкупать еще и муниципальные облигации, и корпоративные облигации. Общий размер возможной помощи составляет порядка 2,7 триллионов долларов. Ну, просто загибайте пальцы, да, там 2, 2, 3, 2, 7. И Трамп сказал, что поддержка может быть оказана вообще до 6 и 7 триллионов долларов. Да, может быть, поддержка со стороны правительства оказана с американской экономики. То есть больше точно больше 10-12 триллионов долларов это та ликвидность, которая будет предоставлена. Просто что здесь нужно понимать, когда я говорю про возможности? Сейчас, сейчас эта ликвидность она не выливается в рост инфляции. Но в дальнейшем, да, то есть в дальнейшем то, что мы будем наблюдать, будет заключаться в том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки неизбежна. Что такое инфляция? Инфляция это ситуация, в которой э, за все заплатит население, причем наименее защищенная группа населения заплатит. Э, Почему такое произойдет? Потому что, опять-таки, помощь, которая оказывается правительством, да, деньги, которые предоставляются правительством, там, сейчас уже согласованные 2,3 триллиона, а, и еще, возможно, там, на расширение до 6, то в этом случае правительство этих денег взять неоткуда. Оно может взять это только через налоги. И это перераспределение богатства. Да, то есть такое существенное перераспределение богатства. Толпа будет загнана в рынок. То есть все люди, которые не купили... Ну, то есть это моя гипотеза. да, то есть э, Я думаю, что рынок еще обновить свои максимальные значения, а если мы говорим об обновлении максимальных значений, то есть смотрите, когда вы просто осознаете тот факт, что только в Америке напечатанных денег будет в 2, в 3, даже может быть в 4 раза больше, чем это было в предыдущие 12 лет, то в качестве спасения тихой гавани вы будете искать антиинфляционные инструменты, то есть вы будете искать Компании, да, которые а, как минимум на уровень инфляции вырастут. И в этом случае фондовый рынок будет являться одним из фаворитов, да, то есть а, по мере стабилизации ситуации. Помимо того, как вот в этих трех событи... двух событиях, о которых я говорил: коронавирус, а, ситуация с ценами на нефть, как больше появится определенности, люди будут покупать и они будут уже покупать дороже там, процентов на 30-50%, чем это торговалось две недели назад. И здесь, соответственно, нужно быть к этому очень готовым, а, потому что, опять же, мы можем обновить максимальные значения. Если мы говорим об обновлении максимальных значений на рынке, то это получается потенциальная доходность на горизонте там, в год порядка 30-60 процентов в доллар, да? то есть для, между прочим, да? то есть то, что может произойти. А вот после этого, друзья, неизбежно наступит. Рецессия. И поэтому, когда я говорю о том, что возможность, которая появляется раз в 100 лет, что, что в этом классного? Да? То есть, во-первых, в любом случае я считаю, что это будет через обновление максимальных значений, это раз. Возможно, я и не прав. И здесь, соответственно, вопрос, как вы себя ведете. Да? Можно дождаться просто падения, падения на 70-80%, и купить это дешевле. А второе. Восстановления быстрого не будет, потому что будет меняться парадигма. Да? И здесь очень важно понимать, что если раньше, если раньше а мы понимали, что да, кризис наступил, там один-два года нужно потерпеть, там, утянуть пояса, и все будет хорошо, сейчас такое будет вряд ли. И здесь, соответственно, нужно иметь инструментарий, да? То есть инструментарий, чтобы к этому быть готовым. Потому что мы действительно находимся в фазе долгосрочного кредитного цикла, в фазе его неспас пада, да, долгосрочного кредитного цикла. И здесь нужно, соответственно, к этому готовиться. И об этом как раз таки, что меня очень печалит, говорят единицы, да, то есть опять говорят про цены на нефть, опять говорят про экономику, да, ну, то есть говорят про ерунду, да, не говоря о очень больших вещах, серьезных, которые будут являться возможностями. Это еще раз сигнализирует о том, что большая часть людей, более 90% людей, они фокусируются не на том и уводят ваш фокус, собственный фокус внимания. Но если вы находите в золоте и в долларе у вас получается рыночно нейтральный портфель то есть вы сохраняете покупательскую способность своих денег все ребят мало того на практикуме поделюсь до да, инструментарием который позволяет одновременно то есть не являться квалифицированным инвестором иметь там я не знаю сумму от 10 тысяч рублей какой инструмент купить для того чтобы непосредственно Купить одновременно и золото, и доллар, да, то есть, чтобы иметь рыночную нейтральную позицию, чтобы сохранить свои деньги. И инструмент очень ликвидный, высоколиквидный. То есть кризис нужно встречать, если у вас все падает с 40 до 70%, да, вы сохраняете покупательскую способность ваших денег. Нужно иметь ключевые индикаторы, да, то есть и на чем делать деньги. Давайте конкретные рекомендации. Состав портфеля упомянутый настоящим обзоре инструмента не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не рассматриваются в этом качестве в понимании статьи 6.2 закона о рынке ценных бумаг. Совершение любых сделок с ценными бумагами связано с риском потери части или всей вложенной суммы и доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Друзья, все, что сейчас будет названо, все, что сейчас будет сказано, это не является вашим индивидуальным решением. Это то, что можно использовать, то, куда стоит посмотреть, то, на что стоит ориентироваться. Но ни в коем случае я не хочу, чтобы вы это расценили как а, а, программу действию. Итак, консервативным инвесторам а, ноты защиты капитала на падение индексов. А, срок 2-3 года. То есть, а через 2-3 года может быть существенное падение рынков. И в этом случае, если есть банковские инструменты или ноты защиты капитала, которые предлагают ваши консультанты с за защитой в долларах, можно для себя рассматривать. Хотя, лично мне это не очень нравится. Да, то есть... Структурные ноты я, я не очень люблю, а, потому что здесь вопрос риска эмитента этой структурной ноты. ETF на золото а, нужно рассматривать. ETF на рост индексов с горизонтом 1-6 месяцев а, до выборов, да, то есть может даже до 12 месяцев. А, Однозначно горизонт определить. А, здесь сложно, я не готов взять на себя такую ответственность, чтобы определять эти горизонты. Я готов говорить про уровни, да, и про эти уровни мы обязательно поговорим на практикуме антикризисным, да, то есть там будет прям пошаговая инструкция по уровню. И теф нападение индексов долгосрочным, такие есть реверсивные фонды, да, и кэш и его эквивалент. Опять-таки, когда я говорю кэш и его эквиваленты, это инструменты денежного рынка. Это не значит, что прям прямую кэш. Хотя какая-то толика все равно должна быть в наличке. Умеренным инвесторам а, ноты защиты капитала на падение индексов, срок 2-3 года или самостоятельное структурирование капитала, фьючерсы или ETF на золото с плечом 1 к 2, ETF на рост индексов на горизонте 1-6 месяцев, ETF на падение реверсивные через 2-6 месяцев, ETF на индекс волатильности, страха, покупка, Ну, кэша и его эквиваленты. Это то, что можно рассматривать умеренным инвестором. Изучайте, смотрите, да, что, что здесь наиболее интересно. Вот эти элементы должны присутствовать в структуре инвестиционного портфеля. Пожалуйста, берите, внедряйте. Агрессивным инвесторам – это агрессивная покупка золота, но не прямо сейчас, потому что сейчас не самое лучшее время да, для покупки золота. ETF на рост индексов с плечом 1 к 3. ИТФ а на падение реверсивное с третьим плечом, такие тоже имеются. ИТФ на волатильность причем плечом один к двум. То есть такие фонды обеспечили доходность за прошедший месяц. То есть в фазу падения данный фонд принес прибыль порядка 600% за месяц. Опционный путь на индексы, опционный пункт на отдельные акции, но опять-таки это уже профессионалам да, агрессивным, кто работает с опционами причем там, технологический финансовый сектор в первую очередь да, поддаются воздействию. Кэш и его эквивалент. Кому-то эта информация более чем достаточно, и, что называется, у вас сейчас есть три путя, да то есть куда можете непосредственно пойти. Первое, вам все хорошо, вам все достаточно, вы поняли, на что фокусироваться, на чем заключать фокус внимания. Мы в ужатом виде обязательно предоставим вам запись, вы можете просмотреть ее хоть 10 раз, вопросов нет ориентироваться сами и действовать самостоятельно. Опыт ⁇ это самый классный, самый крутой учитель, который был лично у меня. Жестокий, беспощадный, но тем не менее учит очень хорошо. Вариант номер два ⁇ это то, что вы видите фокус внимания, вы понимаете, какие, про какие инструменты я уже говорил, да? то есть что-то называлось в прямом эфире, кто-то писал какие-то комментарии. И, ребята, вы можете это внедрять сами. Другой вопрос, что вы здесь можете попасть ошибка новичков. То есть, когда люди получают права через 2-3 года, да, это самая аварийно опасная аудитория, которая попадает в аварию, потому что они уже не боятся, они считают, что они владеют автомобилем и в этом случае начинают где-то нарушать правила, да, беря на себя чрезмерный риск. И это тоже ваше право, и вы тоже можете это делать, да, то есть просто вы должны понимать, что вы находитесь в зоне риска и не учитывайте очень много факторов. Сколько у вас издевенцев, каков у вас финансовый резерв, как быстро будет развиваться ситуация. Паттерны, которые я вам показал, нужно понимать, друзья, что эти паттерны повторялись в периоды… У нас не осталось людей, кто бы одновременно обладал двумя качествами, кто бы жил в период подобных рецессий. Вариант номер три. У вас есть возможность прийти ко мне на антикризисный практик. Повышать уровень своего интеллектуального капитала. То есть, как я, как практик, собираюсь эти знания применять в текущей ситуации. Какие инструменты покупать? Я покажу еще раз вам закономерности, как эти закономерности работали в 2008 году. Я покажу, как они работают сейчас. В чем общие черты того, что мы наблюдаем сейчас с 2008 годом. И в чем разница. Через что может выражаться поддержка, во что это может вылиться, как быстро это может произойти, какие уровни могут быть достигнуты рынки, какие целевые значения нужны для этого, какие индикаторы, самые главные, то есть какие векторные, рэперные точки для вас будут являться ключевыми сигналами, когда нужно переворачиваться или переходить к активным действиям. Я это все покажу, то, что у вас будет всегда и на всю жизнь, и то, что вы сможете в дальнейшем передать своему поколению, своим детям. Нужно понимать еще раз, что шанс, который нам выпадет в следующие 2-3, может быть, 5 лет, он выпадает раз в 100 лет. Вопрос, как вы хотите этот шанс использовать. Да? То есть подстраховаться какими-то знаниями, индикаторами, которые вам позволяют при принятии окончательного решения быть уверенным в собственных решениях в правоте. Или по-прежнему находиться в болтанке. А вот надо или не надо. Вот сейчас нефть надо покупать или не надо сейчас нефть покупать. А доллары надо сейчас покупать или не надо сейчас доллары покупать по 77? А какая доля долларов должна быть в портфеле? А золото сколько нужно в портфеле? А что такое кэш-эквиваленс? А что это за инструмент такой-то, который позволяет одновременно и золото купить, и рубли и в доллары переложить? А как получить высокую ликвидность? А какие индикаторы непосредственно будут нам сигнализировать об этом? А где эти индикаторы взять, чтобы их постоянно отслеживать, бесплатно, да, чтобы они у меня всегда были в голове? Антикризисный практикум, он создан именно для этого. Я вам дам развесовку по каждому инструменту, да, то есть в зависимости от вашего риск-профиля. И вы самостоятельно это сделаете, да, рассчитаете для себя то, в каком инструменте, сколько у вас должно быть денежных средств. Если вы хотите просто дождаться хороших времен, да, как сохранить покупательскую способность, то есть как достичь рыночно-нейтральный портфель. То есть на первых двух днях речь идет вот об этом большом блоке для людей, которые имеют более высокую осознанность, которые хотят получать больше. Ребят, для вас еще больше. Для вас еще дополнительно 7 индикаторов. Да, то есть 2-3 индикатора для вас будут еще на базовом блоке, для тех, кто хочет, но ну, опять же сэкономить. Для вас будут базовые индикаторы, да, то есть которые, и у вас будет целостная система, что делать и когда. Когда этот индикатор уходит сюда, а этот вот сюда, этот вот сюда, то что нужно делать с портфелем непосредственно, развесовка. У випов будет не просто развесовка, будут даны конкретные тикеры, да, то есть что конкретно нужно покупать в зависимости от вашего риск-профиля. Мало того… Вы получаете доступ к 9 индикаторам еженедельно на протяжении двух месяцев все эти тупые деньги, умные деньги. Да, то есть я вот показывал, что делают умные деньги раньше, чем рынки начинают расти. Тупые деньги, да. То есть, что, соответственно, они делают? Эти индикаторы вы будете получать еженедельно. Они обновляются. Ежедневно умные деньги обновляются ежедневно. Мы будем обновлять а тупые деньги, по-моему, еженедельно. Ну, я больше смотрю за умными деньгами, чем за тупыми, да? для меня это является ключевым. Все индикаторы, соответственно, вы будете собирать в одном месте, вам вообще ничего не надо будет делать, да? у вас будет телеграм-канал, телеграм-бот, да, в котором вы будете регулярно эту информацию получать. И у вас будет, мало того, мануал, каким образом интерпретировать это, то есть, соответственно, в количество ошибок, которые вы можете совершить при самостоятельном движении, будет гораздо меньше. Второй бонус. Мы даем а, топ-7 компаний в России, топ-7 компаний в Америке, которые в условиях кризиса, да, такого существенного, сильного, могут выступать защитными инструментами. Это не значит, что они не упадут вместе со всеми. Это значит, что вероятность того, что вы в них потеряете деньги, она достаточно низкая, плюс вероятность того, что вы будете получать постоянный прирост дивидендных выплат. Да? И здесь это тоже является классным ключевым инструментом для того, чтобы это внедрять и использовать. То есть отличие базового блока от VIP-блока – это информация, информация, еще раз информация, ключевая, точечная, практическая, практически применимая. Если у вас есть 100 тысяч рублей, то вы просто получите список из семи компаний, Каждый из которых может дать дивиденды 10% в долларах в валюте. Вы уже купите свою часть. Мои знания, 15 лет на рынке, фундаментальный взгляд к вашим услугам. На этом у меня все, на связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего, пока-пока.